Небольшой привет с моря. Сегодня 8 октября 2021 года. Сочи, хвоста Краснодарский край. Сегодня обещается очень теплый день. 9 утра, же солнышко светит. Море, правда, волнуется. Небольшая волна есть. Хочу рассказать, где я отдыхаю. Это санаторий Кавказ. Это Хоста Краснодарский край. Он находится на берегу моря. Я здесь отдыхаю уже не первый год. Доезжаете до вокзала Хоста, а Хоста находится между Сочи и Адером. Выходите, сразу же сворачиваете на морской причал, и здесь на берегу находится этот очень даже хороший золотой Кавказ. Хоть у него имеется всего две звезды, но мне он очень нравится. Чистые номера, обзор номера также сделаю. И железная дорога, которая проходит по побережью. И Авиадук, который тоже можно видеть. Дорога на Сочи совершенно не мешает дорогах. Так что если кто-то сомневается ехать ли осенью на море, обязательно здесь бархатный сезон в самом разгаре. Отличная погода, солнце, даже по прогнозу дождей не намечается. Трехэтажное здание, на третьем этаже номера с балконами, а второй этаж это номера с панорамм. В этом году я решила остановиться на втором этаже. Открываешь глаза и ты к тобой в море. Любовь места мы перед. Там далеки у нас админы. Небо голубое, вода такого бирюзового цвета. Просыпаться под шумом – это просто даже не описать словами. Так что, друзья, желаю вам также прекрасного отдыха.